Здравствуйте! Представляем вам медицинский центр аллергомет. Он занимается пациентами с аллергопатологией. Пациентами с дерматопатологией. К нам обращаются пациенты с различными видами аллергии, бронхиальной астмы, с иммунодефицитными состояниями, также с абструктивными бронхитами, различными патологиями кожи, у нас проводится лечение различными видами аллергенов по определенной схеме. В нашей клинике ведущие специалисты в области аллергологии проводят лечение аллергических заболеваний, для удобства наших пациентов, а также для более всестороннего оказания медицинской помощи, мы расширили спектр оказываемых услуг. Теперь в нашей клинике принимают врачи всех специальностей, проводятся инструментальные исследования. К нам в клинику Аллергомед обращаются не только взрослые, но и дети. Детишек мы принимаем с самого рождения. Мы работаем для того, чтобы ваша жизнь была яркой, и чтобы аллергии в ней не было места. Подпишитесь на наш канал, и вы будете знать, как избавиться от неприятностей доставляемых аллергией. А если вы сами не сможете с этим справиться, приходите в нашу клинику Аллергомед по адресу, город Санкт-Петербург, Московский проспект, 109, где наши высококвалифицированные специалисты, избавят вас от аллергии, самыми передовыми технологиями в этой области.